Не мною писано скрижали, но есть на шее голова. Права ли женщина, всегда ли, или, может, не всегда права. Не стоит объяснять Китаю, что их стена от них забор. Я очень часто вспоминаю один давнишний разговор, в котором, не хотя скандала, но провоцируя скандал, на папу мама нападала, а папа сдержанно молчал, и из него она клещами тащила редкие слова. А я сидел, давился щами и точно знал, она права. В его молчании я видел лишь то, что слышалось в словах, что он неправ, что он обидел. Я точно знал, молчание, страх, молчание, бегство, поражение, молчание, трусость, наконец. Мой папа проиграл сражение. Теперь я сам давно отец, и было много разговоров, Обид пропущенных голов, проигранных в молчании споров, несказанных в молчании слов не стоит объяснять Китаю, что их стена от них забор. Но я все чаще вспоминаю тот самый первый разговор, где я сидел, давился щами и ничего не понимал, и за окном щеглы трещали, и за столом отец молчал, и на стене часы стояли, и убежал молоко. Провали ли женщина, всегда ли? Всегда. Но это нелегко.